Приветствую всех любителей солдовых напитков, хмельных солдовых, всех на свете, особенно любителей пенных. Любителей в видеоиграх приветствую тоже. На самом деле, недолго думая, решил сразу же начать продолжение снимать, потому что как-то в один контракт, в один контракт нужно было сделать сразу, чтобы как вмещалось сразу две. Но, для начала мы зайдем в обустройство. Сезон закончится только тогда, когда вы решите перейти в следующий через парадную дверь. Вас никто не поторапливает поэтому у нас в принципе есть время на всю подготовку так для начала а что я могу в режиме обустройства я могу менять все местами типа и сделать как мне удобно ой как это неудобно подождите это вращать ага. включить отключить столкновение а то есть ага если включить столкновение я смогу по другому настроить ага хорошо то есть, допустим, я жму и уже могу плотно решать, как я хочу. Ага, хорошо. Ну, то есть, допустим, в при... блин, каждый раз включать. Почему нельзя было один раз? То есть, я могу в каждый раз входить и выходить. Тоже хорошо. Ага, объем предметов, которые я могу добавить. О, Хэллоуин. А что же скоро Хэллоуин? В принципе, неплохо. А, это достать, убрать, а купить Купить фиг знает Я пока сделаю так, потому что мне в принципе Телеголы не нужны Но вернуть все на место мне уже лень Так, ну что, давайте сразу же начнем Следующий контракт Отслеживать контракт А что за плюсик? Предложить пиво, а я понял а, Рецепты, понятно Теперь нам надо зайти в магазин Это каталог После чего мы заходим в избранные Не закрепленных рецептов а, не понял Рецепты Стаут, понятно Рецепты обратно мне, пожалуйста ПЛЛ Американский ПЛЛ экстракт О, кстати, тут даже бокальчик Показан, какой должен быть Так, солд, ультракристаллический Это вот оно самое Вот это то, что нам нужно сейчас выполнить Емкость для варки Маленькая, да, оборудование Необходимо для этого рецепта 21 литр, в принципе, все нормально Ну что? Поехали, У нас уже есть а, вода, поэтому мы можем пойти купить солдовый экстракт. А, избранный рецепт. Это у нас есть? Есть. А, так, добавить в корзину. Добавить в корзину. Добавить. А, корзину. Не, мы сразу купим уже. Раз уж. А, у нас в принципе все есть. Осталось, оставалось только купить. В принципе, хорошо. Так, солдовый экстракт. У нас он, по-моему, хранится в холодильнике. Так, добавить ингредиенты, типа емкость для варки, солнце, светлого солода. Сколько грамм? 2,5 килограмма. Све светлый солод. Так, янтарный, темного, светлого. 2,5 килограмма. А как сделать 2,5? 2 килограмма и еще, судя по всему... Блять. А подождите. Ну, допустим, в принципе... Мы выливаем это 2 килограмма светлого солода, Я как бы не проблема. Как бы могли сделать на самом деле полкило, если уж оно используется, то в принципе почему нет. Но, о, какая музыка заиграла, нифига себе. Достать, достать. Все просто, мы не станем заморачиваться. Просто зачем заморачиваться, когда можно сделать так? И еще два по 250. Все просто. Кстати, маленькая баночка, она чуть даже не пролилась. Так. Да, что ж такое-то? Почему я каждый раз хочу именно забрать? Мне не нравится, единственное, очень долго подымать. Она, кстати, прям чуть не проливается, когда мы наливаем. Все, это мы сюда и идем дальше. Так, погруженный солод, добавить а ингредиент, типа емкость для варки, ультрасветный кристаллический солод. 400. Ультрасветлый кристаллический. Так, это у нас здесь, по-моему. Ультрасветлый кристаллический. 800, 400. 400 грамм. Ну, мы уже научены, поэтому, в принципе, все просто подтвердить. Закидываем. Дальше. Следующее. Примерно до 100 грамм. 100 грамм, блядь. 100 градусов. Но мы будем его, получается, давайте на этот раз попробуем до 80 подымем До 90 точнее Все, 90 есть, отлично Дальше, идем дальше Погружаем солод, удалить грейт Типа емкой варки, ультракристаллический А, подожди, тогда Т Тогда мы подымаем до 95 Нам нужно именно кипение Нам нужно именно кипение Не вижу кипения Все, у нас есть кипение, отлично Это мы достаем Сразу же убираем. Дальше идет хмель. Добавить в емкость на 50 минут хмель 3. Хмель 3. Что за хмель 3? даже соуд, хмель. Хмель Прагу, пр... подожди. Добавить в емкость на 50 минут. Хмель 3. Ну что-то на Т. Не понял. Не понял. Блять, не понял. А, бля -бля. А, избранный У нас все куплено, да? Тре хмель три. Есть хмель три. Хмель-палдаун Рагл Хмель-кластер Магнус Мародер А че? А где три? Не понял ничего Мародер Магнус-кластер Где хмель 3 Ну вот-вот-вот Погружаемый, правильно? Борьке же нужно Хмель Добавить емкость На 50 минут Подожди можно время как-нибудь это самое. Нельзя, да, никак? Время остановилось, лучше. Чё. Так, продолжим. А, пауза. Ага. Так. Хмель 3. Блядь, да где? Подожди, а может быть. А, нет. Горький, штирский. Я же купил его, правильно? Катал. Избранные предметы. А что, мне может не хватило? Описание, любители варки домашнего крафтового пива обожают, бла-бла-бла. мель 3. Где ты, блядь? Где А, блядь, я же дурак, ёшка. Какой я дурак, блядь. Я же забыл забрать это все дело. Вот. А я-то думаю, что не так? Не появился автоматически. Вот, хмельтре, где ты? Вот он, хмельтре, сколько? 20 грамм на 50 минут Достать 20 грамм А знаете, что я подумал? Что вот мне надо положить вот это Потом 40 минут подождать И вот следующий на 10 минут Так, поэтому давайте 40 минут, 40 плюс 40, 80 Грубо говоря Если брать от часа, должно остаться Грубо говоря, там 30 минут 30. Ну, подождите, на 40. Если брать 50 минут, это минус 10, это 30 минут. То есть 20 минут должно быть. 20 минут следующего часа. Так, давайте подускорим. 20 минут следующего часа. Ну, мы возьмем 19, чтобы еще и тот закинуть. Так. А теперь добавить уэначи. Уэначи сколько? 50 грамм тоже. Уэначи 50 грамм. 50 грамм. Отлично. Что у нас там по времени? 19 минут. Мы сейчас берем, делаем 20. Закидываем. Еще 10 минут. Это, естественно, 30. 29, 30. Отлично. Потом удалить ингредиенты, типа емкоть э, и то, и другое. Отлично. Потом остудить. Это надо выключить плиту. Все остужается. Сколько? До 20. Подождите, а если я сделал вот так? Ну, в принципе, тоже быстро. Можно и так остудить. Зачем пропускать день, когда можно... Вообще, по сути, день. То есть, как я понял, там примерно время остужения нужно сутки. Я и так время на тысячу ускорил. Бля, а сутки мало, я смотрю. Надо больше. Но нет, сутки достаточно все-таки. Все-таки достаточно. Нам нужно остудить до 20, поэтому мы, естественно, будем остужать до 20 но ниже оно, судя по всему, как-то не опускается. О, совсем плохо пошло, совсем. Значит, сутки это нормально. Значит, остужение 40 ракет это нормально. Так, мы остудили до 20 -очки. Теперь добавить полученную емкость, в емкость для брожения. Емкость для брожения. Понятно. Так, давайте сейчас повернем, чтобы было удобнее смотреть. Отлично, переливаем. Главное не промахнуться, перелить спокойненько Красота Ой, там пенка образовалась Так, отлично Потом добавить дрожжи да. Так, теперь надо тебя помыть Так, включить сначала Потом помыть Потом поставить Вода пусть не она может да полностью набраться Поэтому не страшно Так, дрожжи, дрожжи у нас по-моему Все-таки здесь тоже лежат, да Какие дрожжи нужны? Емкость для... А Дрожжи добавить калифорнийский... Калифорнийский элевый 150 грамм Ну, в принципе, это одна упаковка Так что не страшно Так, а Е? На самом деле так неудобно на Е каждый раз лишь, Да Почему-то хочу на мышку нажать То есть некоторые действия на мышку, некоторые на Е Это, конечно, хорошо и отчасти плохо Так, есть дрожжи Так, ферментировать при 20 градусной температуре 15 дней Закрыть Отлично У нас все везде закрыто 20 дней Ой, 15 дней точнее О, сейчас, подождите Ну ладно, в принципе, блин, надо воду выключить Это столько воды найти, что-то за 20 дней Так, 20 дней, поехали Ну, на этот раз у нас все как-то попроще, побыстрее Но я уже немножко привык, освоился Так, 20 дней О, Блядь, 15 дней, ну ладно Охуй Похуй. Так, дальше едем. У нас чуть дольше просто, но ну, ничего страшного. Так, другой ингредиент. Давайте кукурузный сахар. 170 грамм. Кукурузный сахар. Отлично. Так, открываем, сыпем. 170 грамм. Сейчас бы еще не переборщить. Бы, блядь. Отлично. Отлично. Ну, чуть-чуть больше добавили. Ну, как бы это не страшно. Добавить полученную смесь емкость для выдержки. А, вот, смотрите, не растворено около 2 килограмм. Что там растворяется, скажите мне? Что здесь растворяется? Может быть, ее так покрутить нормально будет? Вот что здесь растворяется? А можно как-нибудь помешать, например? У меня нет никаких предметов. Я могу поставить. Вращать могу, закрыть крышкой. Я не понимаю, что там должно раствориться, блять. Потому что я когда буду переливать, а подожди, я же могу взять. И... А, я же дурак, где? А, нет, там только через трубку переливается, по-моему. Там только через трубку, точно. Что здесь растворяется? Вот что это растворяется, килограмм 300 Напитка, по-моему, становится меньше, да. Не трогаем. А, ладно, а, а где бочонок? Бочонок у нас здесь Вот он а, Нет, это емкость для этого Вот емкость Стоп Мы берем емкость И трубку Отлично Так, теперь нам нужно допустим Блин, он просит поставить ниже же, правильно? Помните Так, В Надо было, кстати, сразу закрыть, прежде чем ждать Потому что так оно в это самое Так, присоединить трубку Ой, я могу так проснить, крупп, ну-ка. Так. И здесь, да, я должен кранчик открыть. А, ну, в принципе, кстати, и так неплохо. Так. Т. Ускоряем время, естественно. 18 литров все перелилось. А что так мало? А, я понял. Так, Т. Теперь смотрите, теперь мы отсоединяем. Открываем. А... А, все, так... а, все, перелилось. Да ладно, 18 литров, осталось литра 37. Подождите, открыть. Присоединить трубку. Присоединить. А, включить кран. Вот, все, что не растворилось, оно осталось там. Что это, почему это, я не понимаю, но да ладно. Так, поставили бочку. Это пока сюда. И еще 21 день. 21 день. Но ну, мы там 5 дней больше, получается, продержали пиво. Ну, что поделаешь. Так, назад. Берем бочечку. Ну и все, попробовать пиво. И перелить в тару для хранения. Поехали. Так, помните, она такая вытянутая должна быть красивая. Так, 11,4 с РМ. Она не, не темная, кстати. Это очень плохо. Ну ладно, продолжить. Ух ты, солодовая сладость. Бодрящий и чистый вкус. Солодовая сладость большая. И милевая горечь все-таки присутствует в среднем количестве. Доля спирта 6%. О, 46% и это, горечь. Средняя, почти горько, Плотная, 8... заражение 8300. Ага, случайные вкусы в пиве чем ниже заражение, тем выше качество пива. Риск заражения можно уменьшить, соблюдая правила приварения. К примеру, оставляйте крышку открытой приварки сусла. а, ага, чтобы дать выход лишним химикатам. Полный список правил можно найти в статье заражения. Заражение. Надо будет, кстати, посмотреть. Но я крышку не закрывал, когда варил. Тата, начальная плотность. Продолжить. А что, по заданию не подходит, что ли? Блин, что, придется еще раз варить? Блин, а плохо, Оля. Продолжить Не, подожди Назад Вернуться в работу. Блядь Пиво-то уже все Блядь Подожди Подожди Джеда, а, нет, тап Подождите, а что не понравилось в контракте? Что должно быть, Юру? Не меньше А, Ибу Горечь пива рожается Подожди. Цитрус один из э, присутствующих оттенков вкуса должен быть. Размер партии, ибо не меньше, это и есть. Я не могу предложить, потому что у меня цитруса во вкусе нет. А как что цитрус ему добавит? Подождите-ка. А, прикиньте, не получилось. Сейчас переделаем, сейчас делаем все. Так вот. Нашел я все-таки момент, который все-таки позволил нам сохранить это. Пиво и цитрус. Оказывается, вот эти 10 минут варки сыграли сыграли роли. Ее нужно использовать обязательно на 50 минут, потом еще 10 минут, потом вместе. Так что как-то так, ну как бы без этого вообще никак. Но зато у нас появилась новая тара. Эта награда откроет бутылки такого типа для разлива вашего готового пива. Я никак не стал называть его, поэтому оно осталось как, как есть. А поэтому у меня уже 4 бутылочки пива. Только вот я не знаю, что я их Убрать предмет, я могу просто убрать его из руки А могу в холодильник, допустим, убрать А если я уберу в холодильник, оно пропадет Вот что я понял, так что сладкую прелесть мы оставим Вот эти две верхние, а вот эту одну внизу Надо будет забрать Так, только вот какую, вот эту А, ну вот они и без этикетки А, она с этикеткой, бривмастер называется Все, да, она пропадает Ну, в принципе, все просто Так, теперь надо Больше не надо нам отслеживать Этот контракт выполнено выполнено а, конструктор рецептов конструктор рецептов позволяет создавать новые рецепты или редактировать существующие завершенный рецепт добавляется в ваш журнал создавая рецепт с нуля выберите режим инструкции в котором уже подписана серия заранее выбранных шагов это простой и быстрый способ создавать новые рецепты опытные пивары могут выбрать и полностью ручной режим в котором можно выполнять любые шаги в любой последовательности все рецепты в конструкторе берут за основу маленькую партию пива то есть 20 литров когда рецепт завершен вы сможете изменить параметры партии на карте любого рецепта чтобы автоматически пересчитать необходимое количество ингредиентов Ух ты, блять У нас, в принципе, все потихонечку выполняется Но уже нужно, как я понимаю, идти дальше, да Нужно пропустить А как это самое? Я забыл, как убрать А, С С, да Открепить Все, задание выполнено Надо, кстати, вот эту коробку забрать Складировать все. Я на всякий купил цитрус это на случай, если задание не будет выполнено. Поэтому мы ждем Фу, пиво, которое еще варится исчезнет, а готовое в емкостях для выдержки уже после переливания останется нетронутым. Но мы уже все перелили. Так, отлично, откройте еженедельник пивовара. Новый сезон, уже не загораем пивовар, а это значит только одно. Скоро выйдет очередной номер пивовара. Каждое пиво вы любите больше всего. А, какое пиво? Вот я просто обожаю ИПА. И так уж вышло, что в этом выпуске есть контракт на приготовление сильно охмеленного пива. Иногда хорошо быть редактором. Не хотите попробовать сварить ИПА? Он как раз соответствует требованиям контрактам. Да и как бы, было бы мне было бы приятно. Убьете двух зайцев одним пивом, так сказать, пишет Джефф. Сварите пиво из следующего контракта ИПА. Награда. сумка холодильник для пикника маленькая. Обычно это первый заторный бак любой домашний пивоварни для приготовления самых простых зерновых напитков. Изометрическая конструкция помогает стабилизировать критическую температуру затора. Осенний выпуск. Адаптивные рецепты. Темный вейсберг. Контракт ИПА. Новой Англии. Поговорим об ингредиентах мели Контракты для вас. Трагически хорошее пиво и полное охмеление. Но мы, в принципе, успеем сделать ипу. Да, почему бы и нет? А, и по-ипа. Везде сложность пока низкая. Что нам здесь дают? Магнит, выпущенный в честь садового фестиваля Гарден Брюс. Так, здесь нам дают мастерство, тоже мастерство, но здесь монеток побольше. А, здесь и монеток, и мастерство дополнительно, а здесь магнитик, блять, на холодильник. И пивные жетоны поменьше. Но мы будем и то, и другое задание выполнять. Поэтому, в принципе, почему бы и нет. Отслеживать контракт. Отлично. Контракт мы взяли. Теперь нам нужны контракты. Жмем вот так. Ух ты. Ух ты. Да ладно. Посмотрите, я сварил пиво, получается, на заранее. Размер партии маленький, бы не меньше. Ну-ка, предложу пиво. Выполнено. Блять, задание так легко. Продолжить. Пивовар любитель. Продолжить. Так, отслеживать контракт. Ага, карбонизация не меньше двух. Не подходит. Это дополнительное задание, которое надо обязательно выполнять. Можно отдать и это пиво. Но лучше, лучше давайте приготовим сами пока есть время так а теперь мне нужен отслеживаемый контракт М -м, контракты это предложить пиво а как я забыл тебя отследить рецепты подожди контракты а, трагически хорошее пиво а какое надо то совета джефф используйте немецкий хмель Карбонизация отражает содержание в пиво углекислого газа принесли шипучки, как алкоголь и углекислый газ, появляется отражение, но ну, это понятно. А... Совета Джеффа. Подождите, а как мне. Это па. Пон... Под... Какое, блядь, пиво? Подождите. То есть, в принципе, неважно, да? То есть теперь мне надо самому решать, какое пиво делать. Блять. Неплохо. Неплохо. Так, участники местной театральной студии, совета Джеффу используйте немецкий хмель, даже если его нет в рецепте. Так вы повысите карпатизацию. Кроме того, в пиве образуется больше кукурузного сахара еще до стадии выдержки. То есть немецкий хмель. Значит, мы ищем рецепты с немецким хмелем. А, так, хмель, хмель 3, это мы видели А мне надо вниз по списку идти Ну-ка, подождите, стаут Хмель кластер рагл Рецепт пшеничная, допустим А, вот темный, американский Хмель 3 уначе А, кстати, во, хмель Ух ты, блядь, сколько всего Так, поехали Uh, и по Новой Англии. Хмель, который полет охотника. Потом, допустим, хмель уначи, Хмель руд Хмель такой. Кластер Рагл. Так, это будет... Сварите следующее... А, сварите пиво. следующей категории. Дождите следующий сезон. Так у меня уже есть. Так. но Мы, в принципе, можем ему и такой пиво. Прикиньте, отдать неплохо. То есть, сладкая пиявка. А у меня же есть, да? В рецептах сладкая пиявка. Просто интересно. А, нету. Жаль. Жаль, жаль, жаль. Так, пивоварни какие-то. Блин, сколько всего-то нас ждет в этой игре. Я думаю, дополнительно надо выполнять. Почему? Потому что... А, трагически хорошее пиво. Отслеживать контракт уже стоит. Каталог. Ингредиенты. Но нам предлагают немецкий хмель использовать. А, британский, штический, канадский, тихоокеанский, горький. А, тут прям написано немецкий, не. Жатицкий, сафировый, традиционный, изумрудный, отборный. Подождите, хорошо. А, так. Используйте немецкий хмель, даже если его нет в рецепте, так вы повысите грапатизацию. А где? Подожди, пивопедия, допустим. А, это ладно, хорошо. Конструктор рецептов понятно. Каталог понятно. Сюжет. Но это двух зайцев мы уже, считай, выполнили. А... Почему я не могу взять рецепт? Ну, то есть, я могу взять IP, у нас есть. Ну, PLL, допустим. А, блин, это нужно смотреть примерно, что в нем и как происходит. Плл это прошлое. Давайте, короче, ИПУ приготовим, еще раз, допустим, и посмотрим. И посмотрим, что из этого выйдет. Почему нет? Рецепт ИПа. И по новой Англии. А. Ага, подожди, а назад? Нет, это по сюжету. А, это неправильно, только если вот так, да? Нет. А-а-а. Ипа, Ипа Новая Англия, американский темный Вайсбир, Стаут. Хм. Ху -ху -ху -ху -ху. Прозрачность текстура, бла-бла-бла, сахар. Так, размер партии маленькая, средняя большая. О, это удобно, это удобно. А предположительное, что будет, у нас здесь написано. Горечь 47, цвет. Так, контракты. Что нам нужно в этом контракте? Размер партии маленький, Германия. Спросите хотя бы один смо сорт хмеля из этой страны. Блядь, да ладно. Я же использовал хмель совсем другой страны, нет разве? А что это? Мы сразу немецкий хмель используем, как я понимаю? Да, ну значит ты попадет. Почему нет? Давайте закрепить рецепт. Почему нет? Так, включаем воду. Я просто слишком долго думал, какой нам хмель нужен. Так, а я там что-то покупал вообще? Да, покупал, покупал. Идем, идем. Так, берем. Берем. О, магнитики. Два целых магнитика. Блять. Цены нет этим магнитиком. Да я могу их открыть меню предметов? Где мои магнитики, блять? Магнитики достать. О, магнитик пошел. Следующий магнитик. Ой, магнитик пошел. Закрыть эти логотипы страшные. Блин, на этого не хватает. Ну, пока так будешь, ладно. Так, подожди. Аж. Не очень удобно все это дело делать. Так, все, отлично. Включаем воду. Берем кастрюльку. Чуть-чуть заливаем. Еще чуть. Отлично. Поехали. Так, солодовый экстракт. Ингредиенты типа ⁇-⁇-⁇-⁇ я был. Чего? Солодовый экстракт добавить. Экстракт пшеничного солода. Старт, экстракт. А, где моего пшеничного, блять. Магазин. А, избранный рецепт. У меня чего реально нет? Ух ты, блядь. Да ладно. Все, готово, все куплено. Побежали получать снова. Ну, лучше уж у нас все эти ингредиенты будут. Чем это самое. Чем мы их потом искать будем 3000 лет. Что заранее все купить. Так, пшеничного, э, пшеничного солода. А сколько? Ага, то есть, экстракт светлого 3 килограмма, а пшеничного сколько-то там? Светлого 3 килограмма, а пшеничного 600 грамм. Суки. Ну вот килограмм беру, ладно. Так, значит, вот это мы выливаем все, все 3 килограмма светлого солода. Не очень удобно, так надо долго банку наклонять, чтобы это все перелить Блин, ну 600 грамм, это ж блин останется Неудобно Хорошо, когда все, можно увидеть Но в этой игре подумали, что, блядь Так, 600, это почти вся банка Да, здесь стоит быть аккуратным А? Хорошо Ой Так, отлично, это у нас есть Потом а, Погруженный сол добавить а, Шоколадный солод Шоколадный солод Так, это хмель Подождите, погружай Блять, я не туда пришел Погружаем это здесь Шоколадный солод О, мне нравится Сколько? 100 грамм Блять, не лопнешь, деточка? Я 100 грамм это копью совсем поместить предмет, потом разогреть до соточки, включаем, тешечка пошла, отлично. Так, поехали дальше. А удалить погружаемый солод. Ну, до 99 нормально поднять, отдать. Погнали дальше. Хмель добавить емкость на 50 минут хмель. Кайтеритори, 20 грамм. Кайтеритори, 20 грамм. Кайтеритори... А, вот она, 20 грамм. 20 грамм на 50 минут. 50 минут. Это 20 минут следующего. 23 минуты следующего часа. Ой, да, все правильно. Я же правильно делал. Да, 23 следующего часа. Так, едем дальше. Хмель. Полет охотника, 60 грамм. Полет охотника. Вот, полет охотника. Сколько там? 60 грамм, по-моему. Если это самое, то ничего страшного. Так, 10 минут. 10 минут, 24 будет 34. 33, 34. Отлично. Теперь это все дело достаем. Так, удалить. Отлично. Охладить сусло. Выключаем температурку. Оставляем ждать день. Блядь, знаете, что самое главное с Крышкой Крышкой накрыть, чтобы остывало. Вот это вот я прям люблю, блядь, делать. Так, открывай. Отлично Потом добавить емкость в емкость для брожения Взять Вылить Так, с маленькой не страшно Она не вылиться Не, она может вылиться Если переборщить, вылиться да. Так, налито, отлично Закрываем Тут ставим, включаем воду, моем Ставим в емкость Сразу пусть наполняется Да, да, почему бы и нет Так, дальше Добавить полученную смесь в емкость для брожения Потом дрожжи Североамериканского эля 150 грамм. Так не туда. Североамериканского эля 150 грамм. Один, да, один. Достать. Дальше. Ага, там 15 дней ждать, так что сразу сыпем. дней это долго блин. Естественно, главное не забыть накрыть крышкой. Так, 15 дней. Поехали. Так, ждем пятнарик. За 15 дней столько бы воды утекло. Кстати, я еще удивлен, как мы не платим ни за воду, ни за что. Так, дальше. Следующий ингредиент. 15 дней есть. Кстати, сколько температура? 20 градусов. А, другой ингредиент добавить кукурузный а, сахар. Кукурузный сахар. Кукурузный сахар. Сколько? 160 грамм. Хорошо. 160 грамм. Ии. А, отлично. Закрываем. Вода-то льется. Льется. Только что-то звук воды пропал. Так, выдерживать в течение 21 дня. Ой, тут мышкой можно было это делать, блять. А я тут нажимал все это. <гас> Вода там, ладно, похуй. <гас> Мы все же не платим налоги на воду. Не страшно. Да ну, блядь. Не понял. Вот, а то что-то она перестала набираться, так ощущение как будто вылилось Так, а потом попробовать пиво и перелить в тару для хранения Не понял Блядь, я должен был в емкость для выдержки это дело заснуть Не дочитал немножко, ну ничего страшного, где трубка? Сейчас еще похороним. Ну он забылся немножко. Ну ничего страшного. Отлично. Включаем краник. Это мы убираем. Вода там льется? Льется. Так, давайте подускорим это дело немножко. Оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп. оп. И... Оп. Трубку убираем. Закрываем, берем, ставим. Выключаем воду. А я могу в календарь залезть, прикиньте, не могу И трубку не могу взять никуда Подожди, трубку брось А, вот, 21 день Ну, поехали еще подождем 21 день Да, Сейчас, ничего страшного не произойдет Но полежит оно подольше Ну, ну все нормально будет Так, пойдем пробовать пиво Тут и вода зато заполнена Вообще все прекрасно Да, но может на будущее пригодится Вдруг каком-нибудь опять задание выполню прям сразу же Это же будет классно Так Давайте посмотрим. Что у нас там с контрактом? Так, 29. Хорошо. Такая-такая средняя. 07. Карбонизация почти отсутствует. Нифига себе. Чрезвычайно мутная, маленькая. О. Даже горечи практически нет. Зато бодрящий вкус на 19. Блин, вот что надо было готовить на этот цитрус-то. Ипу. Все просто. Доля спирта, блядь, почти 8%. 45 горечь. Так, плотность 1 Плотность 1, конечная 1,2 Заражение 5%, кстати, немного Это все из-за того, что я забыл Совпадение с рецептом и требованиями О, отлично Отличненько Очень плотно, очень Что у нас неправильно? Конечная плотность немножко не подходит Цвет немножко не подходит Карбонизация чуть подходит а, консистенция плотности тоже но в принципе пофиг продолжить так стиль и по новой англии подтвердить бутылка бля, новая бутылочка получше будет мне нравится а этикетка пофиг название а, будет и по нового свет не, -не, -не. А, и по игривая мне нравится так, предложить пиво. Да? Да, погнали. А, Блять, это не подходит. Назад. Нет, это не подходит нам пиво. И по нам не подходит. Но здесь мы оставим. Так. Хорошо. Контракты мы можем, в принципе, отдать. Там доп-квест, конечно, не выполнен. Но, в принципе... А какой мы, получается, в прошлый раз скаут, да, готовили? На... На наш этот самый. Мы же можем ему предложить пиво, и оно очень подходит. Вот это не подходит. А зато вот это подходит. Хм. Это скаут мы готовили. Сладкая пиявка. Интарный Эль. Янтарный Эль. Я даже не помню, на что мы готовили Интарный Эль. Откуда у нас он вообще остался, кстати? Хм. Янтарный Эль. Ну-ка. Давайте-ка посмотрим рецепты. Скаут. Нет, не то. Рецепты пшеничные, не то. Подождите, скаут. Солдовая, бла-бла-бла, черный солд, хмель, кластер. А, ну да, вот калифорнийские левые дрожжи. Да-да-да-да-да. Хмель, кластер и рагл. Хм. Давайте-ка закрепим. Ну что, попробуем его сварить Давайте посмотрим, получится или нет Так, это вот у нас уже тара есть Так, нам нужен э, Солод, темного солода Темный солод Три килограмма Три килограмма, отлично Вот это, конечно, все очень долго Тут все переливание, Даже дело никак Это не ускоришь в целом так, черный солод высшего сорта. Черный солод высшего сорта. Это следующее задание, которое нас ждет. Так, давай. Готово, отлично. Так, черный солод высшего сорта. Так. подожди не сюда я пришел. 800 грамм черного солода, блядь. Черный солод высшего... С... Да, это оно. Черный солод высшего сорта. 800 грамм. Это максимум? Нет. Блядь, килограмм будет максимум. Прикиньте. Офигеть Потом нагреваем температурку до 100 градусов Сейчас мы быстро справимся Здесь уже как бы в принципе надо просто довести воду до кипения До 99 градусов Этого достаточно Потом следующее, следующее погружаем солод удалить Хорошо Потом добавить хмель Это кластер 50 грамм Кластер 50 грамм Кайтери Кластер 50 грамм 50 грамм Отлично Помещаем Потом следующее же сразу же Берем зеленый хмель Рагл а, где ты? Вот он Рагл Сколько грамм я забыл? 50 грамм Рагл 50 грамм Подожди, есть красный Рагл, а есть зеленый блять, я чуть не перепутал, прикиньте Охренеть, красный хмель, зеленый хмель А в чем разница? Зеленый хмель, Рагл Я чуть не перепутал 50 грамм Так Сколько там надо было? 50 минут выждать. А, ну это, считай, час это без 10, 57, а нужно 47. Ага. ага, отлично. Потом добавляем следующее. Так, на 10 минут. 48, 58, естественно. Ага, отлично. Достаем. Поехали дальше. Ну, дальше охладить надо. Вот мы теперь накроем крышкой. Сутки ждем. Я выключил уже воду, выключил. 24 градуса, отлично. Потом открыть крышку, взять пиво, перелить. А, открыть, да. А, я не могу открыть, прикиньте. Ага, вылить, отлично. Посмотрим, что сейчас выйдет. Я на этот раз закрыл крышку, надеюсь, заражение будет намного меньше. То есть, как бы, в принципе, это будет видно. Ой. Ага, ага, все. Это сюда. Это закрыть. Дрожжи добавить калифорнийские элевые дрожжи. Калифорнийские элевые дрожжи. Подождите, это не здесь. Вот здесь. Это вот здесь. Калифорнийские элевые дрожжи. Ага, угу. Сколько? А, ну там все 150. Так, калифорнийские элевые дрожжи. Так. Закидываем Сказать доп. данные? А, я понял Ха, прикольно Так Отлично Теперь закрываем Идет следующее задание Теперь ждать 20 дней А, 15 15 дней Ждем спокойненько 15 дней Отлично Теперь следующее же задание Это надо добавить кукурузный сахар Блин, а я же какой-то еще сахар покупал. Где он, блядь? Я просто помню, что я покупал другой сахар, блядь. Почему у меня его тут, сука, нет? Подожди, надо дойти до туда. Там нет коробки? Нет коробки. Блядь, и куда мне его разместили, я не понял. Где мой, блядь, сахар другой? А, блядь, я другие дрожжи покупал, а не покупал другой сахар. Подождите, а я же могу купить, да, в магазине? А, это надо опять забирать будет. Сахар, блядь. Ингредиенты. Эти сахар. Сахара нет, блядь, другого. Прикиньте. Нихуя себе, блядь. А, подождите. А, тап. А, каталог. Вот эта вот штука интересная, мне интересно. Манго. А, ну это цитрусы, тропические фрукты, та вкусы. Блин, в сочетании с лимоном добавляет освежающую цитрусовую нотки во вкус летних сортов пива с шоколадом и еще и во вкус зимних, блядь. Прикольная штука Но мы пока не будем сильно Отменять отста... что-либо Кукурузный сахар доставить Отлично Так, сколько надо? 200 грамм Хорошо 200 грамм почти половина упаковки Так что тут можно и не ошибиться Отлично, 200 грамм Так, а потом убрать Добавить полученную смесь В емкость для выдержки она где-то стоит, да? Нет, подождите. Емкость для выдержки. А, емкость для брожения, блять. Емкость для выдержки. Все, отлично. Поставить. Блин, а ведь какая разница? В принципе, не сильная. Кстати, а если я, допустим... А, ну стол-то одного роста. Если я вот так поставлю, да? Их вот так друг к другу поверну. Просто даже из любопытства. Так, мне нужна трубка. Трубку забыл, прикиньте. Так, присоединить, открыть, присоединить. Не, все равно как через жопу. Нельзя вращать емку, понятно, ладно. Открыть. Отлично, переливается. Ага, все, отлично. Так, закрываем. Ну, естественно, на стол, чтобы она не остужала сильно. Так, и 21 день в ожидании. 21 день, блядь. Осень уже Уже осень, бля Я всю пиво варю <laughs> Но там можно, в принципе, следующего года ждать То есть у нас есть, в принципе, грубо говоря, больше, чем Год, Считаю, у нас есть год Чтобы успеть сделать пиво И это самое И оно понравилось клиенту Ох, смотрите, какое темное пиво получилось на этот раз У, -у, -у 203, блядь. Она же прям улетела нахуй Чрезвычайно мутно, это понятно Так, что у нас по вкусу? Так Она получилась весьма горькая, блядь Кофе семерка Ну, хоть не очень крепкая Но горечь просто, блядь, она ультра горькая блядь. Почему заражение 8,5? Да как так-то, блядь? Ладно так, а... ух ты ж, нихрена сколько совпадений. Американский черный или американский стаут. И по новой Англии, блин. Нихрена себе. У нас стиль пива просто пушка получается. Продолжить. Так. А, название пива. Горький. Горький друг, будет название. Так, американский стаут, американский черный эль, американский ипа, ипа Новой Англии. Блин. А, а есть немецкая штука? Ви heavy не подходит, американский стаут лучше всего подходит, или американский черный эль. Но ипа нам не подходит, в принципе. Но американский черный эль пусть будет подтвердить. А а бутылка, естественно. Популярный выбор для бегийских стилей, это классический дизайн, вы узнаете с первого взгляда, ну, горький друг же, нифига себе, сосуд, ну, сосуд, естественно, для пшеничного пива, у нас же пшеничное пиво, да, подожди, отмена, а, предложить пиво, ну-ка, давай посмотрим, горький друг, подойдет ли кому-нибудь, Германия, блять, да как сорт пива-то не подходит. Почему первое пиво, которое я приготовил, подошло? А это нет, блядь. Зато кар карбонизация не меньше двух. Блядь. Ну, обидно, обидно. Ну, придется старое пиво предложить без карбонизации. Но, блядь, место кончилось для пива. Зато на столе есть место. Пусть стоит. Так, ладно. Придется, значит, пр предложить ему... Подождите. Пойдем назад. Э он предлагает нам... Немецкий этот самый. Э, немецкий хмель. Британский, Штирийский, классический, Тихоокеанский горький. А, -а, а, нет, подождите. Избранный рецепт. Не, ну мне на избранный-то похуй. А, надо убрать избранный рецепт, может быть. Открепить, подождите перейдем в каталог допустим ингредиенты хмель да не горький каскадский штирийский кентонский голдинг жатицкий сафировой отборный изумрудный хмель ситра хмель командор кластер что-то тогда не понимают что-то здесь тогда не так Кстати, а в чем разница а, ну это у них там орех-фигех добавляется. А, Ячменные обжаренные. Рост. О! Рост мальца. Ну, чем-то похоже. Ну, кристаллический-то понятно. Блять, не понимаю тогда, не понимаю. Ну ладно. Может быть, просто нету у нас такого дела. Но зато я уже до этого приготовил нужное пиво. Бонусом мы не получим опыт, получается, дополнительный. Но зато получим денег. Так что выполнено и хорошо все задание выполнено прикиньте в принципе все так как-то простенько и легонько давайте за заражение почитаем естественно карбонизация часто используется в домашнем поварении сразу после брожения пива добавляется немного дополнительного сахара например кукурузного в ходе выдержки дрожжи потребляют добавочный сахар и выпускают в пиво углекислый газ что придает напитку игристость. с искусственной карбонизацией все просто К кегу с пивом Присоединяется баллон углекислого газа, который вкачивается в жидкость. Так, поддерживайте оптимальный для зерна температурный диапазон. Прекращение затирания. Увеличьте температуру зерна. Варка. Откройте крышку, чтобы выпустить нежелательные химикаты. М -м -м. Чем ниже заражение, тем лучше качество пива. Чем выше мастерство пивовара. Снизить уровень заражения помогает следующей хитрости. Затирание. А Это процесс, при котором зерно заливают горячей водой Чтобы извлечь из него сброживаемый сахар Сохранение оптимальной температуры Ключевое условие, при котором зерно отдает большую часть сахаров Стадия пиварения, когда сусло кипятится в варочном котле То есть, в принципе, я уже на начало варки должен включать плиту, как я понимаю Правильно? Давайте посмотрим, пока еще время есть Допустим Тут про температуру ни не сказано. А вот здесь. Эффективность, карамель, бла-бла-бла. Ну, допустим, вот. Влияние на цвет. 800. Ну, теперь понятно. Бля, ну тут реально про температуру ни не сказано. А захмель, содержание альфа-кислот. Это понятно, чем их меньше, тем... тем. По-разному это все играет. Ну, дрожжи мы добавляем примерно в конце. То есть, допустим, если мы добавляем, будем добавлять вот эти дрожжи, то лучше хранить на полу. Так. А вс... вот это можно на столе, в принципе. Вот это можно на полу, и этот на полу. А вот эти, вот этот, вот эти два, этот на полу, где-то там в среднем месте. А этот точно на столе. Интересно, можно ли убрать в холодильник? Бля, ну я боюсь, что когда-нибудь, если, я, допустим, захочу убрать в холодильник, то оно пропадет нахрен. Ну, в принципе, все. Остается ждать только следующего года. Ну, тогда на этом заканчиваем. Как бы 4 квестика выполнили. А там уже посмотрим. Так что ставьте палец вверх, предлагайте игры для обзоров. Подписывайтесь на канал. На телеграм. Ссылочка в описании. Спасибо за просмотр, ребятушки. Пока-пока.